Всем привет! Сегодня я расскажу вам про сайт Vidaiq. Как вы можете знать, этот сайт предназначен для продвижения вашего YouTube канала. А, здесь, когда вы заедете на сайт, ссылочку я оставлю в описании. А, здесь надо будет зарегистрироваться. Я здесь уже зарегистрирован. А, да, здесь вы нажимаете зарегистрироваться с Google аккаунтом. А, и, в общем-то, дальше полетели. А, здесь продвигаются такие блогеры, как... Derman, ERS а, и много других. А, собственно, здесь вы можете а, увидеть список тех людей, которые продвигаются на VIDIQ. А, и у нас русские блогеры практически все используют VIDIQ. Я мало кого вижу ко тех людей, которые не используют VIDIQ для продвижения. На данный момент все практически ютуберы. Пользуются VDQ. И это главный секрет продвижения ваших любимых ютуберов. А, здесь вы можете увидеть тарифные планы. А, расширение. Здесь можно по кнопочке расширения скачать. А, скачать расширение для хром вы можете. Да, вот здесь вот можно скачать расширение для хрома. И можно, в принципе. А, есть а, подписки разные тарифные планы и цены может зайти но единственный вообще единственный минус от а, того что у, на, у вас буст а, будет стоить 39 долларов в месяц а буст а плюс который используют блогеры 415 долларов в месяц а, и есть такой способ а, типа промокоды промокоды да эти промокод а, и там у вас вместо вашей цены, которую вы выбрали, вы можете даже выбрать Boost Plus, например. А, заходите Boost Plus и у вас здесь должно а нет, это не так делается. М -м, так, а, сейчас я вам расскажу. Вот, вот, вот сюда вы должны попасть, оформить Boost подписку а, и здесь у вас написано есть промокод, и здесь вы, в принципе, вводите промокод, я оставлю промокод э, в описании, и вы можете ввести. А, ну вот он, промокод, в принципе. Нажимаете на вот эту зеленую кнопочку. Здесь вам нужно, единственное, ввести номер карты. Я.. Э, у меня пока нет номера карты, и поэтому я буду пользоваться другими способами, как получить буст. Но здесь вам, в принципе, нужно.. Э, Ввести свой номер карты, либо вратить у ваших родителей номер карты, да. Если вам что-то не понравится, либо же вы хотите просто на один месяц подписку, чтобы у вас с карты, у ваших родителей не снимались деньги. А, либо у ваших родителей, либо у вас, если вам уже исполнилось 14, 14 лет, да, у вас уже есть карты с паспортом. А, если вы не хотите, чтобы у вас дальше списались деньги, списывались то вы а, просто находите кнопочку отменить подписку а, я возможно попозже это покажу как делается здесь вы можете выбрать также Boost плюс если вы выберете Boost плюс то ничего не изменится то есть как бы да вы можете только вот купить это за 490 долларов здесь уже нельзя вести промокод а если вы ведете просто про, то здесь тоже можно промокод ввести, но я не рекомендую покупать подписку за 10 долларов, я рекомендую купить буст за 49. Ну, промокодом пользоваться. Еще раз повторяю, кнопочка есть промокод таким маленьким шрифтом, будто бы специально. Есть, вы выводите промокод. А, промокод ⁇ Миллион вайверс, И вот такой вот он. Я его, опять же, оставлю в описании, да там я оставлю несколько промокодов, если у вас этот не сработает. Хотя они все работают, а, и у них нет ограничений на время. И все дают практически минус 100%. Также есть ежегодная оплата, но если вы здесь уже а, хотите ежегодную оплату, то вы экономите, а, экономите деньги, да, будет круче. Но я рекомендую вам все-таки ежемесячная оплата. Либо же можно ежегодная. Хотя ежегодная, возможно, и лучше. Да, ежегодная, мне кажется, будет лучше, так как э, у вас будут деньги сниматься каждый месяц, если вы купите ежемесячную подписку. А если вы купите ежегодную оплату, то у вас как бы здесь в принципе не а, изменится цена. Ты на, а, да, здесь можно, кстати, пообщаться с админами сайта. Здесь можно написать и отправить сообщения, но они отвечают в течение нескольких часов. Поэтому вам придется подождать. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете обратиться к менеджерам. Собственно, когда мы заходим на YouTube, да, выбираем любой ролик. Вот посмотрите. Мы можем и свой выбрать, но я выберу любой просто ролик, который здесь есть. Например, ну, не знаю, может вот этот ролик и здесь yeah. вы ставите на паузу а, и здесь у вас есть появилась вот такая вот штука да которая раньше не было здесь можно следить за охватами а, людей а, можно также на свои охваты зайти вот мой канал выбираем а, и например самое продви а, вот видео с самое популярное на данный момент которое до сих пор зауривает а, все да, вот здесь есть комментарии, вы можете посмотреть аналитику. Как бы, да, вот тут вот а, аналитика есть, а, вы можете ее посмотреть. В принципе, все хорошо, а, можете посмотреть, но у вас здесь, в принципе, будет за закрыта функция топ-стран, топ-устройств, с которых ваши видео смотрят, и, сам и самое главное, у вас будет закрыта спорные теги. А это очень важно. Общие просмотры, а общее количество просмотров 113 по каналу, потому что этот канал новый. А. Так, и здесь вы можете авторизоваться через Facebook, но это не так уж и важно. Хотя я потом авторизуюсь, ну, чтобы было лучше. Также, здесь у вас есть такая вот штука. Чек-лист оптимизации видео. А, и здесь вы должны... Вы должны вот здесь вот все практически соблюдать, но не, не обязательно все. А, добавлено в плейлист, это тоже влияет плейлист. А, теги слишком короткие. Слишком коротко. Ответили на последний комментарий. Ну и здесь вы можете также посмотреть а, шаблоны комментариев. И здесь вы можете, в принципе, посмотреть аналитику. Да. Аналитика у вас здесь такая же будет, в принципе. А, ну, и здесь, в принципе, еще, когда вы заходите, например. Что ж такое-то? Опять вылетела. Так, заходим на свой канал. И когда вы заходите на... Так, когда вы заходите, например... А вот здесь у вас ничего не будет, создано вида ИК. Статистика тоже создана VD IQ. Настроить вид канала, как-то вы нажимаете. А у вас здесь тоже вроде как должно добавить много чего. Типа, вот когда вы выбираете видео, например, вот я хочу добавить теги, да, каким-то из своих видео. Например, вот тоже к фильму нажимаете на значок. И у вас здесь должно добавиться от Фильморы, вот, ой, вернее не от Фильморы, а от этого видайкью. Вот, у нас есть вот эта штучка от Фильморы. А. И здесь есть даже лучшее время публикации видео на вашем канале. А. И здесь статистика. Оформить буст подписку здесь обязательно надо. И это не очень удобно, конечно. А, инспектор тегов. Например, а, вот оно инспектор тегов. Это тоже очень важная штука, которая добавляется именно вот, когда вы скачиваете видео. Добавляем теги, да? Монтаж видео. Добавляем, как монтировать видео? Видео монтаж, монтаж видео на телефоне мы не добавляем, так как Хотя добавлю. Ну, пусть вот так вот будет, да? Все, мы добавили. Теперь, я так понимаю, надо нажать на крестик Все добавилось, да? И вот это добавим. Все. Нажимаем обновить теги. Все, мы обновили. Обновили теги. А, и язык видео надо выбрать. Язык видео. Ну, это в принципе вас-то будет, а, так нужно листать чуть-чуть. у вас-то будет уже в ютубе в самом, то есть это не функция, которая добавляется с видоискью, когда вы устанавливаете. А, вот оно русский, русский, русский язык. А, ну и в принципе язык названия описания тоже русский. так вот мы добавляем, добавляем, добавляем. и когда вы добавите take да от видоискью у вас будет много просмотров побольше, чем было, да, я вам скажу. Намного побольше. Так, я даже пролистал, пролистал чуть-чуть. Вот, выбирайте свой язык видео. Если вы у вас английский, выбирайте английский. И если вы говорите видео на русском, то выбирайте русский. Все, мы добавили. А, так. Здесь вы нажимаете лицензия Creative Commons. А, дата создания, когда я выложил этот ролик, я не помню. Ладно, потом поставлю. Пока что мы сохраняем, просто сохранили и все. И мы можем идти на свой канал. Но обязательно обновляем, обновляем а, канал и все. И у вас будет больше просмотров, но нужно чуть-чуть подождать, так как а, это не сразу будет. А, просмотре много, нужно подождать хотя бы часок, хотя бы часок, просто ждите час, статистика также у нас а, вроде бы как, а нет, она закрыта опять, надо покупать, всем привет, и меня часто спрашивают, а, так, вот, и а, в принципе можете опять же на другие ролики добавить а, теги такие же, ну и вроде бы я все рассказал про видайкью, и всем спасибо за просмотр, всем пока.